Всем привет, мои зрители, у микрофона Combat Games. В нашем сегодняшнем видео я покажу, как я делал мувик Contra-Strike Global Эффектив. Что для этого надо знать? Небольшому некоторые берут большие деньги за мувик одного раунда. Перед началом просмотра советую поставить лайк, так как я старался для вас, и подписаться на мой канал. Для начала эксперимента я скачал старые темы игры, затем рассматривал множество раундов. Мне приглянулся раунд, где я сделал свой первый эйс стикла. Записал этот раунд до конца от первого лица. Пусть это будет нашим первым шагом. Шаг второй, где я снял этот же раунд только от третьего лица. Если честно, именно здесь начинается самые трудные. Надо подбирать правильный ракурс, использовать множество бинтов. Но об этом я расскажу в другом видео. И главное, обращать внимание на различные мелочи. Теперь шаг третий, где мы монтируем заснятый материал. Дальше я покажу процесс своей работы, ускоренный в 9 раз. Итак, процесс близок к совершению. Результат вы увидите позже. А теперь мы подводим итоги. Я потратил на запись и на монтирование около 2,5 часов. На создание фильтра где-то 15 минут. Прибавляем к всему еще 5 минут загрузки видео для материала. И 10 минут экспорта мувика КСК. Что мы имеем? 3 часа потратили на 45 секунд мувика. Помимо времени, надо иметь и терпение, и способность обратить внимание на конкретные мелочи. Вот вам такие причины таких цен за мувики. А теперь спасибо, что вы посмотрели мое видео до конца, и надеюсь, хоть что-то поняли в мувиках и собираетесь их создать. В общем, мувики можно у меня заказать во ВКонтакте или в Инстаграме, ссылка в описании. Не забывайте ставить лайк, не подписаться на мой канал. Удачного битвы, бойцы!